По статистике, более половины сотрудников сталкиваются с проблемами прокрастинации. Треть людей в возрасте от 30 лет сталкиваются с проблемами удержания информации в голове. Каждый пятый человек сталкивается со снижением концентрации внимания. Причин тому множество, начинает информационной перегрузки и заканчивая многозадачностью. Наш мозг просто не справляется. Впрочем, выход есть. Научный подход нейропсихологов поможет перенастроить ваш мозг. Проверенные методики научат справляться с многозадачностью и фильтровать лишнюю информацию. Приходите на интерактивную онлайн-лекцию, где в прямом эфире вас познакомят со способами быстрой и эффективной обработки больших объемов информации, методиками постановки целей и научат фильтровать отвлекающие факторы. Сделайте первый шаг к уверенности в себе, эффективному тайм-менеджменту и карьерному успеху. Регистрируйтесь прямо сейчас.